Всем привет! Время от времени в комментариях я замечаю, что люди просят рассказать о странном интернет-шоу под названием Marble Hornets. Такое видео я сделал, но оно на другом канале, так как к SCP оно отношения вообще не имеет. Ссылка как водится под видео. Да, спойлер, про Слендермена. Но в мире SCP и без этого есть объекты, основанные на разных загадочных шоу. И иногда эти объекты намного более крутые, чем страшилка про долговязого парня. Слендермен в смысле долговязого, а не того, про которого многие подумали. И более того, эти истории нередко основаны на реальных событиях. В этом видео мы о таком как раз и поговорим. Вот бывает такое, что живет человек и никого не трогает. Но тут что-то непонятное всплывает в его памяти. Какое-то событие, вроде бы из прошлого. Нечто странное. Может морда какая-то необычная или разговор какой-то чудной. И вроде было это, а вроде даже не можешь понять где и когда. И у кого не спросишь, никто и не помнит такого. SCP-2571 это воспоминание, которое бывает всего у двух человек на 10 тысяч. Заключается оно в том, что уже взрослому человеку кажется, что когда-то в детстве он побывал в необычном таком месте. Его окружали деревья и другие растения с человеческими лицами. И не у кого спросить, что это вообще такое и где было. Ведь человеку кажется, что он был там без родителей сам по себе. Вокруг были только другие незнакомые дети. Все дети были страшно напуганы, но по какой-то причине они должны были делать вид, что им весело посреди смеющихся, поющих и кричащих деревьев. Все это происходило под звуки игры на калеопе, Чтобы Выбраться оттуда детям нужно было пройти особый путь, не привлекая внимания деревьев. Иначе они останутся там навсегда. Воспоминания это всегда очень тревожное, как будто что-то страшное было в том месте. Кто-то вспоминает это, считая, что это все только приснилось, что это все кошмарный сон. Иным думается, что это какое-то шоу, которое они просто посмотрели в детском возрасте по телевизору. Некоторые же вспоминают этот парк с улыбающимися деревьями так, как будто побывали в нем на самом деле. Так бы продолжалась эта неопределенность, пока в протоколе допроса в SCP-2571 у одного из пострадавших не нашли кассету, где можно было увидеть на записи именно этот жутковатый парк. По сюжету самого объекта получается, что он связан с другим объектом SCP, SCP-437, в свою очередь по сюжету которого такие парки действительно существуют в реальности, и эти улыбающиеся деревья даже пожирают зашедших в них детей. Вернее, не пожирают, дети становятся частью, частью этих деревьев, частью этой рощи, а вместо них домой приходят существа, которые лишь выглядят как пропавшие дети, но на самом деле являются чем-то иным. Но мы, ребята, прошаренные и знаем, что деревья на самом деле не жрут детей, да и вообще этот сюжет с подменой людей, где только уже не использовался, поэтому мы будем копать немного дальше, и уже в комментариях к объекту находим сообщение от самого автора SCP-2571, который написал, что его объект на самом деле был вдохновлен штукой под названием Kendal Cove или Бухта свечей. Однажды на форуме Net Ностальгия появилось сообщение, в котором человек под ником SkyShell033 спрашивал, не видел ли кто шоу про бухту свечей. Вспомнить он смог лишь то, что шло оно не в самое подходящее для детской передачи время, в 4 часа дня. Однако, несмотря на то, что человек отлично помнил, что видел такое, никакой информации о нем нигде не было. На форуме сразу нашлось немало людей, которые тоже такое видели. Каждый вспомнил какую-то отдельную деталь, что шоу было про девочку которая дружила с кукольным пиратом. причем пират был этот довольно жуткий. Он был сделан из частей других кукол. При этом сам он был до крайнего ужаса напуган другим персонажем этого шоу. Скелетом по имени Забиратель Кожи, который жил на острове в страшной пещере. Куда трусливый пират, несмотря на свой страх, все же хотел попасть, чтобы получить сокровища. Ну вернее, как хотел. Такую идею ему внушал его говорящий пиратский корабль. Другой пользователь форума вспомнил, что на фоне постоянно играла колеонка. Совместными усилиями люди в обсуждении смогли вспомнить сюжет нескольких серий. На этом ветка обсуждения на этом форуме резко оборвалась, потому что один из участников сказал, что он сам помнит это шоу. Но вот его мама заявила, что в детстве он просто смотрел телевизор, показывающий помехи. Дети сидели у телевизоров и смотрели в снежок статических помех и видели там целое шоу. Вообще, страшных историй про то, что можно увидеть в статических помехах, много и в SCP, да и в целом в интернете. Люди всматриваются в эти черные и белые точки и чего только не видят в них. Фонд, например, хранит SCP-543, видеокассета, на которой записаны обычные статические помехи, смотря на которые люди начинают видеть какие-то пространства и даже странных существ. Люди, которые которые видели записи с этих кассет начинают испытывать тревогу, а ночью они видят кошмары. То, что можно увидеть в пустоте и помехах, как по мне лучше всего показано в scp 3930 Крикун в структуре, но это уже немного другая тема, на которой может будет отдельное видео. Глубина кроличьей норы, где вместо кролика сидят безумные детские шоу, все еще осталась непознанной. На самом деле, посмотрев свечную бухту, мы еще находимся в самом ее начале. В реальном мире укрепипасты про свечную бухту нашелся автор писатель крис страуп он рассказал что это именно он был всеми этими людьми на форуме сама история про свечную бухту получилась интересной и страшной благодаря чему она стала настолько популярной что по ней был снят кукольный мультфильм повторяющий сюжет из того обсуждения на форуме да это видео с записью странного шоу было сделано уже после того как история стала популярна но свою историю крис придумал не просто так он прочел новость на новостном сайте the Onion аж в 2000 году о том, что человек по имени Пит Майер страдает от кошмаров. Питу снятся ужасные сны, всегда очень тревожные. В них он видит персонажей странного телевизионного шоу, говорящие грибы с пугающими лицами, каких-то существ, похожих на шляпы, смеющиеся черепа и вот этого лысого мужика, творящего разную странную дичь. И внезапно таких, как он немало по всей Америке, то тут то там к психологам обращаются люди, которых мучают подобные странные воспоминания. И с говорящими деревьями, и с монстрами, похожими на шляпы, и о страшных пиратах, и о каруселях. Некоторые даже говорят, что на фоне играет Калиопа. Многие из этих людей не могут вспомнить, где вообще такое видели, и хотят только забыть это все поскорее. Прямо как в том объекте SCP, между прочим. Но увиденного, как говорится, не развидеть. Все эти кошмары ведут нас к детскому шоу под названием Литцвиль. Оно выходило с с 1 по 73 год. Прямо как в той истории про свечную бухту. И в нем вышло 17 серий, по сюжету которых мальчик провалился в шляпу фокусника и оказался в волшебном мире с разными персонажами. И все бы ничего, но все эти существа выглядели как оживший кошмар сумасшедшего наркомана. И хотя на МДБ многие пишут, что любили это шоу в детстве за его необычность, другим же он подарил тревожные воспоминания на всю жизнь. Сюжет этого шоу, хоть и с виду безобидно, но содержит по много странных подтекстов например местный злодей колдун по имени худу ведет себя мягко сказать странно он не злой не угрожающий но что-то в его поведении есть такое что кажется что вот-вот мы узнаем что у него где-то спрятано подземелье где он пытает людей а ну да в одной из серий он говорит что пытать людей это отличная терапия вот такой безобидный чудок. главный герой тот самый подросток который попадает в это странное место ведет себя и того более безумно у него вполне понятная мотивация вернуться в настоящий мир. Но вот как он это делает. В одной из серий он переодевается в женщину и соблазняет злодея. Все это он проделает для того, чтобы манипулировать злым колдуном и заставить его помочь ему вернуться домой. В то же время колдуна пытается соблазнить и другой персонаж. Злая ведьма по имени Гладос. Но ей это не удается. А, Гладос. И нет, это не я вижу всюду крепоту и пошлые подтексты. У всего этого даже есть официальное объяснение от автора. Он заявил в одном интервью, что его шоу смотрело много людей постарше, потому он сознательно включал в него такие элементы. Но и это еще не дно тихого умута с чертями. Самое дно это шоу, которое выходило до Лицвиля аж в 1969 году. Оно называлось Stuff. В нем, кстати, тоже всего 17 серий. По сюжету Мальчик, радостно бегая по лесу с дудочкой, натыкается на странный надувной корабль, который зовет мальчика отправиться на некий живой остров. Кстати, корабль подозрительно похож на тот, что был в крипепасте про бухту свечей. Чуть позже мимо мальчика пролетает ведьма. Кстати, та же самая, что будет соблазнять колдуна в Лицвеле, Ведьма в итоге превращает корабль в пиратский, то есть мальчик какое-то время плывет на говорящем пиратском корабле, который в итоге тонет, и мальчик оказывается на этом самом же живом острове, где встречает вот это существо, которое зовется Пуффенстуф. Несмотря на то, что Пуффенстуф криповый, как я не знаю что, мальчик, встретив его, начинает танцевать и делать вид, что ему весело. А вокруг на острове стоят деревья с человеческими лицами, которые, видя мальчика, начинают петь и танцевать. Да это же то самое воспоминание из SCP-2571. Прямо один в один. Выходит, что этот SCP это на самом деле воспоминание о реальном криповом детском шоу. Хм. а еще выходит, что автор Свечной Бухты тоже не совсем придумал свой рассказ. Возможно, этот рассказ отражает то, что как раз он сам пытается вспомнить вот это вот шоу про Пуфенстуфа и у него получается такая вот дичь. Ну да ладно. Сюжет самого шоу заключается в том, что ведьма хочет отобрать у мальчика его флейту, которая оказывается единственной в мире говорящей флейтой. Пуфенстуф по сюжету Мэр Живого Острова. Он вызывает двух существ, которые тут, судя по всему, полицейские. Они охраняют мальчика и его флейту от ведьмы. Все вместе, всей толпой, они отправляются к доктору Кто. Тут это, кстати, сова, которая постоянно говорит ху, то есть Кто по-английски. Так что, когда вам скажут, что SCP-173 это плагиат плачущих ангелов из доктора Кто, вы можете ответить, что сам доктор Кто это плагиат на сову из древнего детского мультика. Так или иначе, этот доктор Кто говорит, что покинуть остров можно только через некий секретный путь, но тот, кто знает, где находится этот путь, сидит в темнице у той самой местной ведьмы. То есть, как бы получается в пещере у злодея. И чтобы обезопасить себя от чар ведьмы, Доктор Кто делает какой-то странный химический состав, да и сам он какой-то упоротый. В итоге первая серия заканчивается тем, что стуф обращается за помощью к какому-то небесному ковбою, который ветром сбивает летательное средство ведьмы, и после этого открывается тот самый волшебный путь, по которому мальчик может убежать с острова. Впрочем, открывается он ненадолго, и мальчик борется с этой ведьмой все 17 серий. Да, все 17 серии он пытается попасть домой, чего ему не удается, и в последней серии он теряет память и забывает кто он вообще такой и откуда. Соответственно, домой он уже попасть не хочет. Вот такие многослойные штуки бывают в SCP. Всего-то надо начать немного копать, и у простого с виду объекта обнаружится двойное, в данном случае четверное дно. Как вам это все? Может у вас появились свои теории? Напишите об этом в комментариях. Про Marble Hornet ссылка все еще в описании, тоже посмотрите. Я, кстати, наконец понял, зачем мне Patreon. Буду складывать там всякие свои находки к роликам. Сейчас вот сделал там небольшой пост со ссылками на видео, которые упоминались в этом ролике. Всем пока!